Далее Гуппи и Пузырьки на Ник Джуниор Скоро Настало время морского патруля Ведь мы погружаемся с головой в подводные приключения Вас ждут невероятные миссии под водой И отважные спасатели покажут настоящий класс не пропустите «Щенячий патруль» и «Месяц подводных приключений». Скоро. Только на Ник Джуниор. Всю неделю Ник Джуниор делится новогодним настроением. Присоединяйтесь к морозному веселью с любимыми друзьями Ник Джуниор. «Щенячий патруль», «Гупи и пузырики», «Подсказки-бульки для всех» и многие другие. А сразу после — новые снежные приключения, вспыша и чудо-машинок. Не пропустите новогодний марафон «Ник Джуниор» по будням только на «Ник Джуниор». Когда дети смотрят губи и пузырики, они учатся грамоте, погружаются в мир математики, науки, искусства и приобретают навыки, которые помогут им подготовиться к школе. Далее — подсказки-бульки для всех на «Ник Джуниор». «Приготовьтесь спасать мир!» В новых внеземных приключениях лесной команды. У оленяшек появятся новые друзья с суперсилами и турбоснаряжение. Если опасность близка, зовите лесную команду и пропустите новые серии. По будням только на ник Джуниор. Приготовьтесь к отправиться в приключения, где маленькие лапы встречаются с большими когтями в оглушительно новых сериях «Щенячего патруля». Смотрите, как слажены щенки работают в команде и достигают результатов динно-фантастического размера. Не пропустите новые серии «Щенячего патруля» в следующие выходные только на Ник Джуниор.